Всем привет! Это видео о том, как восстанавливать удаленные или утерянные фотографии формата RAW. Изображение формата RAW – это такое фото, которое сохранено камерой на карту памяти с минимальной обработкой. И хотя все уже привыкли слышать о RAW фотографиях, тем не менее RAW – это скорее обобщенный вид большой группы форматов необработанных или сырых фото, формат которых у каждого производителя фотокамер свой. Так это RAW или RV2 для Panasonic. CRW или CR2, Canon, MRW Konica, MRW Minolta, ORF Olympus, ARW, SRF, SR2 для Sony, DCR, KDC Kodak, NEF, NRW Nikon, PTX, PF Pentax, RAW Fujifilm, CRW Samsung, RAW RWL DNG для Leica, а также B для Casio, X3F для Sigma. ARI или DPX для ARI, ERF Epson, 3FR у Hazelblad, MEF Mamia, R3D у Red One, DNG в PO Adobe. О восстановлении фотографий описанных форматов мы и поговорим в этом видео. На самом деле тема восстановления RAW изображений очень обширна, но в данном видео мы детально остановимся на том, как восстановить RAW файлы, которые были утеряны или удалены в результате следующих наиболее часто встречающихся причин. Это удаление по ошибке. Это наиболее распространенная причина утери RAV или любых других фотографий. Форматирование или ошибка форматирования чаще всего речь идет о необходимости восстановления RAV фото после форматирования именно карты памяти. И дело не только в том, что фотограф сам форматирует карту памяти. Иногда пользователь встречается с ошибкой, диск требует форматирования при подключении камеры к ПК. Неправильное обращение с картой памяти и повреждение файловой системы Файловая система носителя информации может быть повреждена в результате извлечения карты памяти из камеры или ее отключения во время сохранения или копирования данных, а может и вирусной атаки. В результате карту памяти или флешку невозможно будет использовать без предварительного форматирования. Ошибка копирования или переноса данных с камеры на ПК RAW-фотографии могут быть удалены или утеряны в результате внезапного отключения питания компьютера или камеры во время копирования или переноса данных с памяти фотоаппарата на компьютер или ноутбук. Как же вернуть утерянные RAW-фотографии? Утерянные или удаленные с камеры флешки или компьютера RAW-фотографии можно восстановить до того момента, пока они не были перезаписаны другими файлами. Для этого будем использовать Hetman Photo Recovery. Ссылку на страницу программы оставляю в описании. Итак, допустим, что у нас есть карта памяти с RAV изображениями. При очередном подключении к ПК мы обнаружили, что по какой-то причине произошел сбой, который привел к ошибке ее форматирования или повреждению файловой системы, в результате чего мы столкнулись с ошибкой форматирования. То есть доступ к нашим RAV-фотографиям утерян, а в результате форматирования они будут удалены. На самом деле ситуация может быть абсолютно любой. Такой, которая требует действий по восстановлению утерянных RAW фотографий. Чтобы восстановить наше RAW фото, запускаем Hetman Photo Recovery. На первом окне нажимаем Далее. И выбираем нашу карту памяти. Кстати, если при подключении карты памяти к ПК с помощью самой камеры, программа ее не видит, подключите ее к ПК с помощью кардридера. Кликаем на ней дважды. Быстрое сканирование скорее подойдет, если вы просто случайно удалили файл. При проблемах с файловой системой или после форматирования карты памяти лучше использовать глубокий анализ. Далее Укажите критерии для поиска файлов Кроме стандартных критериев поиска фотографий по размеру и дате, утилита предлагает выбрать типы файлов для поиска. И RAW файлы здесь представлены целым разделом. Ведь Hetman Photo Recovery предназначена для восстановления файлов именно фотоформатов, в том числе большинства разновидностей RAV. Выберите желаемый формат для поиска. Или укажите все RAW-форматы. Но можно и все файлы, дальше я расскажу почему. И нажмите Далее. В результате запустится процесс анализа вашего носителя информации. Дождитесь его окончания. После окончания анализа, Hetman Photo Recovery отобразит все обнаруженные файлы изображений. Кликнув по интересующему, можно посмотреть его в окне предварительного просмотра, а также оценить его качество в окне свойств, увидеть размер, дату создания и утери или удаления. Если результат сканирования вас устраивает, можете переходить к сохранению найденных файлов. Если нет, то хочу, чтобы вы обратили внимание на следующее: RAV файл это большой и сложный файл, который содержит максимум информации о снимке. Поэтому, если качество восстановленного файла вас не устраивает, он восстанавливается битым или поврежденным, то иногда стоит просканировать носитель еще раз, только с поиском всех возможных файлов. В результате Hetman Photo Recovery можете обнаружить данное фото только не в RAV формате, а в JPEG или TIFF, И это нормально так как при условии сильного повреждения носителя или фотографий программа пытается восстановить данные с помощью сигнатурного анализа. Это может привести к изменению формата фотографии, но часто качество сопоставимо с оригиналом. Выделяем RAV файлы изображений, которые необходимо восстановить и нажимаем Далее. Выбираем способ сохранения. Категорически не рекомендуется сохранять восстанавливаемые файлы на тот носитель, из которого вы их восстанавливаете. Так их можно перезаписать. Указываем папку для сохранения восстановленных файлов и нажимаем «Восстановить». Готово. Переходим в папку, которую мы указали при восстановлении. Как видим, все указанные файлы восстановлены. Если с карты памяти или другого носителя информации, кроме RAW фотографий вам необходимо восстановить также видеофайлы, то вы можете это сделать с помощью Hetman Partition Recovery. Ссылку на программу я также оставляю в описании. И хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что при случайном удалении файлов, в 99% случаев у вас с их восстановлением никаких проблем не возникнет. А при неправильном обращении с картой памяти и камерой, ошибки или повреждения файловой системы, качество восстановления данных будет зависеть от множества факторов. А это значит, что восстановление 100% данных в стопроцентном качестве не всегда даже физически возможно. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было полезным. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.